Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео расскажу про проект, о котором я уже кстати снимал видео, но я тогда конечно что-то заминжевался и не выложил его, так как не был в нем уверен, называется Fixed Trade Coin, ну теперь как бы уже немало времени прошло, проект себя как бы зарекомендовал, вышел на биржу, работает отлично, в общем, сделаем такой анонсик по этому проекту. Тем не менее, на нем можно еще покопать и можно будет подзаработать. В общем, что у нас по проекту? Здесь как бы динамическая награда за блок. Это пока мы все пропускаем, так как нам надо сразу подключиться к майнингу и майнить, либо там подрубить мастерноду. В общем, по проекту, вот видите, раньше у них был низ 5, теперь его отключили и добавили сюда X16R. Хотя, когда я снимал видео... Тогда X16R не было. Была такая Лира 2Z и был еще низ 5. Но, тем не менее, можно и на X16 поманить. Алгоритм такой новенький, свеженький. В принципе, монет будет сыпать неплохо. Также награда, как видите, динамическая. От 1 до 25%. Ну, в принципе, смотря у кого какое оборудование, так оно и будет капать. Тем не менее, можно врубить ноду, а также, пока сейчас, чуть попозже расскажу, конечно, там курс просел, можно немного будет поспекулировать этой монетой. В общем, что у нас дальше? У нас есть официальный пол, тут сразу как бы уже есть примеры батников, то есть, ну, думаю, нам интересны будут алгоритмы X16R и Lura 2Z, это под видеокарты, то есть для нас это самый оптимальный вариант будет. Думаю, под эти алгоритмы уже все сами настраивать умеют, ничего сложного нету. Но если что, еще по ссылочкам в описании под видео будут майнеры для красных и а для зеленых. Так что можно будет подключиться, если у кого нету, скачать. И там уже все настроено. Вписать только, скажем так, пул, порт и свой кошелек. Ну, а также можно, как видите, на сайте посмотреть. Ладно, с этим мы проехали. По новостям, что интересного? Когда я вот первый раз увидел этот проект, тут было, получается, ядро, версия, скажем так, 0.16 была. Сейчас они обновили ядро, здесь у них уже версия 0.17. Как бы проект запустился, залезился на cx 24 и обновление потихоньку они дальше выкатывают, как бы идут дальше по дорожной карте, как бы проект не забрасывает и вроде как у них все получается. Ладно, смотрим, что у нас дальше. Кошельки у нас стандартные. Ничего особенно здесь нового не появилось. Кстати, даже интересно, для 32-битных систем сделали кошелек. Хотя, я думаю, сейчас мало кому нужно, но тем не менее он есть. Также есть под Linux и под Mac есть. Из контактных данных у них здесь в основном это что? Это Discord, можно в техподдержку на MyLine написать. Ну, все, в основном, движухи происходят, как обычно, в Discord, я вам говорил. Так что залетайте в Discord, Помимо майнинга и мастер всегда можно еще какой-нибудь, не знаю, на аэродропе, там, немного урвать монеты. Потом тоже какие-никакие деньги есть. Вот темка на форуме. Монета появилась 6 июня. Конечно, же, можно сказать, месяц прошел. Там сколько месяц, один день. Но, тем не менее, монета остается еще актуальной. Здесь как бы тоже сокращенная версия, как и на сайте. Можно глянуть дорожную карту, какие у них дальше будут разработки идти. Как видите, здесь Hash у них защита. То есть Nice не подключишь, Ну, есть умельцы, которые могут подключиться и все будет у них тоже копать через Nice. <coughs> ну, как бы нам все равно, нам интересно URA 2Z и X16R, а в частности X16R. Так как он новенький, свеженький и на нем карты сильно не горят. Так, что у нас еще? Вот пул. Сот хороший. Как бы он себя хорошо зарекомендовал. Можно на него подключаться, можно на их официальный пул подключаться, который у них там есть. В общем, здесь уже выбирать вам. То есть смотрите, где больше сидит людей, где чаще падают блоки. Туда и цепляться надо. Так, следующее, вот сам на пол зашел, вот этот же 500 пул, здесь если пролистать вниз, сразу можно будет увидеть эту монетку, вот есть она, здесь 26 человек на ней висит, именно вот на этом пуле, на алгоритме Лура, потом на X16R 5 человек, ну это конечно мелковато получается, но тем не менее алгоритмы есть и люди на них висят и копают. Лучше, конечно, зайти все-таки на официальный пул и с него копать уже. Думаю, с пулами вы же разберетесь сами. И самое, что интересное, вот монетка есть на бирже. Появилась, как видите, она недавно. И сейчас у нее как бы курс сначала взлетел. Пошел сейчас откат. То есть на откате сейчас можно закупиться. Я думаю, ниже монета падать не будет. Так как у них будут появляться новости, обновления. Как бы по дорожной карте они... То, что обещают, то и выполняют. В принципе, сейчас можно либо закупиться, либо подешевле купить мастерноду, поставить, чтобы она копала. Ну, по крайней мере, на крайняк можно просто купить, подождать, пока курс немного взлетит, и поспекулировать. Тут как бы уже будете сами думать, как вам будет удобнее и выгоднее, там, скажем, с этого проекта поймать, там денег, как на этом заработать. Тем не менее, можно, я же говорю, все-таки помайнить, Хотя, даже если не манить, просто прикупить, цена у нее, конечно, копеечная, смешная тут. И отложить ее, скажем так, в черный ящик, чтобы она немного полежала. Но ну, и тем не менее, надо всегда поглядывать за курсом, потому что может быть такое, что она, пускай даже завтра уже опять взлетит вверх, а то еще и выше. Самое главное – это новости. Следите за новостями, которые э, анонсируются на форуме. И в основном следите за новостями, которые анонсируются в Discord. Потому что в Дискорд новости появляются быстрее. Тогда уже от этого можете отталкиваться и думать, когда ее покупать, когда ее сливать. В общем, я вам проект для размышления кинул. Если что, какие-нибудь вопросы задавайте, пишите в комментариях. Но пока у меня на этом все. Так что давайте, мужики, поддержите лайком. Всем удачи, всем профита, всем пока.